И то, о чем мы говорили, да? Почему диеты не работают? Мы поговорим о, о вреде диеты. У вас есть какие-то идеи, мысли? Возврат еще более больше жесткий. Да, Сначала почему? похудеешь, а потом еще больше берешь после диеты. Да, но, но это и есть свои причины, да. То есть после диеты значит, вес возвращается. Вес возвращается. И почему он возвращается? Потому что усугубляется стресс. Повышается вот это вот напряжение внутреннее у человека. И он может войти в состояние дисбаланса. Я вам хочу сказать, что некоторым людям вообще нельзя голодать. Мы реально мы реально с вами разные. Мы, мы абсолютно разные. Ну согласны? Да. да. Мы посмотрим друг на друга. Мы, мы абсолютно разные. У нас разная конституция, у нас разная гормональная система. Мы абсолютно с вами разные. И кто-то, знаете, у каждого разные обмены веществ. И знаете, кто-то вот ест, ест Набирает там кучу, и вот такую А кто-то съел булочку Которая весит 100 грамм А у него он на весы и 2 килограмма прибавилось Как такое может быть, но это чудеса Вот так У кого-то надо делить на 10, а у кого-то надо умножать на 10 Согласны вы, да? да? Так вот представьте, тот человек, которому надо делить на 10, если он не поест. Что с ним будет? Если он не поест. Исчезнет. У него психика будет в ужасном состоянии. А, а, и к тому же у нас есть, может быть, какой-то какой период достаточно активный, да, в нашей жизнедеятельности, когда нам нужно решать какие-то задачи, проблемы, да, английский язык. Он что у нас, да, там, например, на учебный какой-то, расход витаминов группы Б, ух какой идет, глюкозы, да, то есть, много витаминов нужно для того, чтобы обеспечить мыслительный процесс. Вот те люди, которые э, работают ментально, они еще больше энергии жгут, чем те, которые физически работают. Энергии очень много нужно. А если этого не происходит? Что, что будет в этом случае? Да, когда человек садится на, диете, на диету, у него будет дефицит микроэлементов, то есть, э, он войдет в это состояние дефицита. А результатом э, э, дефицита микроэлементов станов, станет что? Станет то, что э, он будет заболевать. И он заболел, а причина? Потому что сидел на диете. Вот. Поэтому не учитывает. Не учитывается индивидуальная конституция. Посмотрели диету Малышевой, о которой Малышева не знает, она, что у нее есть диета, Малышева не знает об этой диете. Но все остальные знают о диете Малышевой, и все ее пробуют. Но а идет ли она именно тебе или нет, это, это уже почему-то никто не размышляет. Всем! Вот эта диета у кого-то сработала, но это не значит, что она сработает у вас. Поэтому, а, не учитывается индивидуальная конституция. Дефицит микроэлементов. Возможно, да? Дефицит полезных вещей, веществ. И еще организм в этот момент, момент диеты, становится слабым, он становится уязвимым. То есть в этот момент, если на, на человека кто-то будет воздействовать Да, какой-то фактор, любой фактор На работе там да, повышенная нагрузка В семье повышенная нагрузка э, Поменялась погода Например, осень наступила или весна То есть когда утром температура минус 20, днем 0 И все, и организм уже не выдержал И заболел то есть много различных, вот эти вот, основные факторы, по, по которым, соответственно, дети надо относиться, к надо относиться, очень так, сознательно. Не навреди. Есть такая установка, есть такой девиз у у, докторов, да, у врачей. То есть не навреди. Ноли на цели. это первое, о чем думают проект? Вот. И это то, о чем нам с вами тоже надо думать, чтобы не было этого, да, хотели как лучше, да, получилось как всегда, чтобы такого не было, должна быть до конца, То есть, если мы хотим цель, да, еще можно написать пятый, то, о чем мы говорили, не достигается цель. Да, цель похудеть, она не достигается. Или достигается на какое-то короткое время, а потом все убрать. А если мы цель не достигнем, у нас тоже настроение нам не добавило.